Друзья, всех приветствую! Сегодня в гостях у нас Денис Давыдов. Сегодня он вам расскажет про интересную инвестицию, которую я принял решение взять в свой портфель. Реально, мне очень понравилась сегодняшняя э, возможность. Я вот как-то чудом про нее узнал, вот честно. Поэтому поделюсь сегодня с вами. Прежде чем продолжить, подпишитесь на мой канал, колокольчик нажмите, всегда не пропускайте моих уведомлений. В Телеграме нужно быть обязательно. Там всегда какие-то оперативные новости по моим инвестициям, в которых мы вместе с вами участвуем, ребята. Поэтому такие дела. Проинвестировал в уже готовый бизнес с целью в дальнейшем получать дивиденды. Вот. Молодая компания. В которую я проинвестировал, называется Tour Market Group. Коротко сегодня смотрите в этом видео. По идее обзорчик небольшой дальше я вам показываю просчеты по доходности и конкретные инструкции будут в этом видео как регистрироваться как инвестировать и так далее поэтому досмотрите это видео до конца будет много здесь различных нюансов вот это инвестиция из серии реальные потому что здесь есть реальный бизнес на земле вернее в онлайне да и частично офлайн. Вот, реальный бизнес, в который я взял свой инвестиционный портфель. Конечно, здесь доходность не такая сумасшедшая в начале, как в каких-то пирамидах или хайпах. Но, тем не менее, на дистанции здесь можно отлично тоже извлечь отличную доходность. Причем стаби э, стабильно, да, получая ее на протяжении долгих лет. Я так считаю. Вот. 1 июля, э, июня, прошу прощения, тем более, что они запустили уже свой собственный маркетплейс uh, Market, который уже практически готов и готов к использованию. Вот. И если вы когда-нибудь вообще покупали uh, товары, там Wildberries, Ozon или там Beiru.ru, Розетка в Амазоне, то вам будет проще понимать, куда вы будете инвестировать, потому что Tor Market как раз-таки... Тоже онлайн-магазин площадка Marketplace, где будут заказываться различные товары э, и с дальнейшей доставкой. Вот, это достаточно востребованная ниша. Здесь сосредоточены большие деньги. Я, допустим, постоянно себе заказываю э, какие-то товары, вещи в Wildberry. Тем более, вот, у меня через дорогу склад реально. Я вот в интернете заказал буквально там пару нажатий на клавиатуре, и все, через три дня привозят товар, я пошел, забрал. То есть очень удобно, и это э, такое удобство, да, сейчас, которое многие люди используют, тем более в эпоху коронавируса, сейчас онлайн-торговля, э, различные маркетплейсы значительно стали увеличивать свою доходность, поэтому я считаю, сюда, в эту нишу, надо инвестировать. Поэтому я принял решение сюда инвестировать в турмаркет, в молодую перспективную компанию и взял в свой инвестиционный портфель. Вот. Здесь тоже схема крауд краудинвестинга, то есть здесь народное финансирование. То есть у нас есть возможность, ребята, просто взять, купить долю в компании, в готовом уже бизнесе. И в дальнейшем от доходности этого бизнеса получать свой определенный процент, соответственно, своей доли, купленной сейчас. Причем купить эту долю можно буквально вот а, в течение там а, нескольких месяцев еще, ребят, чтобы вы имели в виду. Вот, такие дела. И уже по плану получать первые дивиденды уже а, в декабре этого года. Я считаю это здорово. То есть здесь вообще бизнес-стартап а, уже на процентов 90 реализован. Вот. На данной площадке, на, ну именно на ТОР-маркет, то есть различные поставщики, производители различных товаров будут продавать какие-то там свои товары населению, покупателям, да, и будут они же пользоваться этой поисковой системой, вот, находят, находят какой-нибудь запрашиваемый товар, дальше его там сравнивают и принимают для себя решение, брать его не брать, то есть все очень просто, вот. То есть я сюда пока что проинвестировал немного, но в процессе буду сюда еще инвестировать. То есть я сейчас взял себе здесь 50 долей. вот На сегодняшний день доли еще доступны. Поэтому, ребята, надо сюда инвестировать и в дальнейшем получать стабильную прибыль, я считаю. Здесь Tor э, Market бизнес не только в да, онлайн продаж, здесь еще и офлайн продажи. То есть развитие масштабирования компании происходит через продажу этой франшизы, вот, поэтому не только онлайн, ну и офлайн торговля здесь тоже подразумевается, вот. Этот marketplace вообще намерен охватить огромную аудиторию и в том числе через офлайн также, вот. <coughs> Самое главное это то, что здесь есть огромный рынок сбыта, так как онлайн вообще торговля, до да, занята в РФ и в странах СНГ ну, где-то на, на процентов 7. Это очень маленькая э, статистика и достаточно перспективный рынок. Поэтому в сегодняшнее время э, это очень актуальная инвестиция и достаточно прибыльная. вот Работать будет данный бизнес не только в РФ, но и в Украине, в Белоруссии. Далее, конечно же, расширяться. вот Здесь есть ограниченное количество долей. Вот, всего 265 тысяч долей, поэтому вы можете уже сейчас купить здесь долю. Текущая стоимость доли а, находится на сайте, вы можете по факту зайти на сайт и посмотреть. На момент записи видео доля в стартапе стоит 9,7 долларов, 9,7 евро. То есть, вы можете, <клёх> то есть, минималка на покупку 10 долей, то есть, это на момент записи видео 97 евро. Вот, соответственно, вы можете взять... Э, так, вы можете, к примеру, взять там 100 долей, проинвестировать, к примеру. Ну, чем больше долей, соответственно, тем стоимость на долю э, меньше. Вот, такой момент здесь есть. Ну, к примеру, да, там вы приняли решение инвестировать там одну долю купить, да, вы будете уже ее не по 9,7 брать на момент записи этого видео по 9,7 евро. А по 9,08 евро. Вот, такие дела. Допустим, 100 и 1 доля, 101 доля стоит у нас, так, стоит она у нас 917 евро. Если же говорить о, там, допустим, 1200 долей, то, соответственно, цена на долю в этом ценовом, интервале будет получается 8,2 евро. Так, так, так, так. То есть это у нас 9840 евро. Но но вот этой инвестиции будут хорошие дивиденды. То есть вы приобретаете долю и вам что это дает? Дивиденды раз и вы получаете определенный процент чистой прибыли от товарооборота компании. От 25% чистой прибыли распределяется среди всех инвесторов ну и плюс к тому вы имеете еще долю в бизнесе который тоже у вас растет вот на сайте компании есть документы лицензии договора публичные оферты и так далее с которыми можно ознакомиться и нужно поэтому такие друзья новости такая вот информация для вас это не ранний стартап который только-только собрал свою идею да ищет инвестиции для реализации это уже напомню еще раз Готовый бизнес, который уже активно ведет регистрацию поставщиков, производителей на своем одностраничнике, между прочим, который уже есть, где можно уже в ближайшее время заказывать частично какие-то товары. То есть, частично уже какие-то товары здесь можно заказывать. Это здорово, я считаю. Вот, поэтому, я считаю, надо инвестировать. На сайте также есть просчеты по доходности. Давайте прямо сейчас я вам расскажу о перспективах доходности, Которую можно здесь извлечь. Простым языком покажу самые, так сказать, минимальные перспективы и перспективы, которые здесь можно извлечь при оптимистичном прогнозе. Ну что, друзья, давайте я вам расскажу по просчетам, по каждой доходности пробегусь. Несколько вариантов, так сказать, для вас сейчас я разберу. Вот такая есть таблица Excel, где ее, кстати, найти можно на сайте. Смотрите, вы переходите в раздел «Инвестиции» в личном кабинете и переходите в раздел «Калькулятор доходности». Чтобы перейти на сайт, вам необходимо сначала зарегистрироваться. Моя ссылка будет под этим видео. Переходим, регистрируемся и попадаем на сайт. В разделе «Калькулятор инвестиций» и «Калькулятор доходности» переходим и скачиваем вот эту таблицу «Калькулятор доходности долей». Она у меня уже скачена, я просто вам покажу по нескольким вариантам. Как просчитывать доходность. Вот смотрите, в разделе «Тор market есть доли, которые мы приобретаем, да, и цена их. К примеру, сейчас на момент записи видео 9,7 евро за одну долю. Ну, если вы приобретаете более 10 долей, 10 долей и более, то цена 9,7. Если более 41 долей, то цена 9,46. Более 101 доли – 9,08. Более 251 доли – 8,65. Более 1001 доли – 8,2 евро за одну долю. Более 2501 доли – 7,86 евро и так далее. Чем больше вы покупаете, инвестируете в тем, соответственно, выгоднее для вас цена. Вот такие дела. Что еще очень важно знать, что эти доли, ребята, постоянно растет на них цена, поэтому сейчас чем раньше купите, тем выгоднее будет. Такие э, дела. Давайте разберем несколько вариантов. Допустим, у вас есть там 250 долей или у вас там, к примеру, там 1000 одна доля. К примеру два варианта разберем а, к примеру вы приобрели даже три варианта пример вы приобрели а, давайте вот с, с этого начнем 101 доля вы приобрели 101 долю по цене 908 умножаем на 908 Это получается 917 евро 917 евро так переходим в таблицу что в этой таблице важно знать то есть тут промежуточные этапы и то есть за 2020 год за 2021 год 22 23 24 статистика по количеству клиентов по среднему чеку покупки каждым человеком до да, на данной площадке различных товаров так вот, давайте перейдем в таблицу и четко сейчас я вам покажу, как просчитывать свою доходность. То есть, просчитаем какие-то самые неблагоприятные условия просчитаем какие-то более оптимистичные условия. К примеру, вы здесь указываете количество, стоимость доли, которую вы приобретаете. Количество долей здесь указываете. Допустим, сейчас возьмем самый минимальный вариант, ну вот, который мы хотим рассмотреть. Допустим, вы хотите проинвестировать там, 900 17 евро да к примеру в этот бизнес вы получаете 101 долю вот тут по каждому году можно просчитать приблизительную доходность вот к примеру как это просчитывается К примеру количество клиентов в сутки вот с июня по декабрь к примеру да там 3000 клиентов в сутки тысячи клиентов в сутки и соответственно каждый средний чек там 20 евро к примеру допустим за январь декабрь допустим тысяч человек тысяч человек к примеру в сутки и средний чек 30 евро допустим здесь к примеру уже допустим до да, рассмотрим 80 тысяч человек к примеру, средний чек 20 евро. Ну, к примеру, это такие грубые подсчеты. К примеру, здесь за 2023 год, к примеру, там 25 тысяч человек. И средний чек, к примеру, там 20 евро. Вот, и так далее. Допустим, за 2024 год, к примеру, там 75 тысяч человек в сутки приобретает товары, к примеру. Ну, давайте оставим 10 евро, да. К примеру 3000 человек делают средний чек 20 20 евро 20 евро соответственно ваши дивиденды составят в месяц в месяц 17 евро это от инвестиций к примеру в 917 евро за эти по за это полугодие составит ваши дивиденды 120 евро ребята вот, ну это в самом начале, пока бизнес раскачивается, дивиденды будут небольшие, в самом начале. Вот. Но, к примеру, за январь декабрь, к примеру, 6 тысяч человек, уже за целый год, просто за 2020, мы сейчас прочитали где-то буквально полгода, к примеру, за целый год, к примеру, 6 тысяч участников приобретают товары. Средний чек 30 евро. А доходность ваша составит где-то 52 евро в месяц 626 евро дивиденды в год это только дивиденды учитывая то что у вас еще есть доля которая постоянно растет понимаете которая постоянно у вас увеличивается в цене капитализация самой доли идет К Примеру за 2020 год 8 участников Делают покупки на маркетплейсе, Market, Средний чек где-то 20 евро на человека. Дивиденды составят следующие. 46 евро в месяц. 556 евро в год. Но, к примеру, если средний чек будет, к примеру, там 40 евро. И, допустим, участников будет не 8, а, к примеру, 14 тысяч человек то соответственно ваши дивиденды составят 162 евро в месяц и 2000 евро практически за год вот к примеру на дворе 23 год и прочитаем конкретно статистику по этому году к примеру 25 платформа раскрутилась платформа стала мега популярной и 25 тысяч участников просто приобретают какие-то товары. Средний чек, к примеру, там не 20 евро, а, к примеру, там 30 евро. Пример. Соответственно, ваши ежемесячные дивиденды составят 217 евро. А за год дивиденды ваши составят 2608 евро. Возьмем а 2024 год. 75 тысяч участников. 75 тысяч участников приобретают товары. Средний чек 10 евро. Ваши дивиденды составят 2017 евро в месяц, 2608 в год. Но, как только мы сделаем средний чек, к примеру, там не 20, а 30, ваши деньги существенно станут гораздо выше. 652 евро будет ежемесячно, 7825 евро в год. То есть, понимаете, да, как здесь все это просчитывается? Но, к примеру, вы проинвестировали не 917 евро 101 долю, а вы проинвестировали, к примеру, тысячу, к примеру, вы 250 евро взяли, да? Давайте прочитаем. 251 доля равняется 8,65. Так, мы берем вот так вот двести восемь шестьдесят пять евро. Соответственно, доходность гораздо более выше умножаем на 865 получаем к примеру, вы проинвестировали 2000 евро 2000 там 200 евро 2171 евро в будущее да, в этот бизнес при той же статистике которую я вам озвучивал допустим в первые пол, полгода там допустим 3000 участников следующие 6000 участников следующие 14000 участников можно, в первые полгода, конечно, можно брать даже и тысячу человек. Я вам сразу, ребята, говорю, потому что бизнес только идет в раскачке, он может быть вначале не приносить огромную доходность. К этому нужно быть готовым. К примеру, так и рассмотрим, да? Допустим, вы проинвестировали 1200 евро, ваши ежемесячные дивиденды ставят 7 евро, а за этот период 50 евро. Но стабильно. Допустим, двадцать первый год статистика такая была, как, как мы изначально и просчитывали. 120 евро ежемесячно, полторы тысячи евро в год. Допустим, четырнадцать тысяч участников, 40 евро средний чек, сорок 40, четыреста евро в месяц, четыре евро э, в год и так далее, ребята. Видите, какая здесь сумасшедшая перспектива? Но, к примеру, за 2024 год, возьмем, если при условии, что будет 75 тысяч участников, 30 евро будет средний чек каждого покупателя, соответственно, это где-то 1600 евро дивиденды в месяц и 20 тысяч евро дивиденды в год. Это, конечно, такие оптимистичные прогнозы, но тем не менее, ребята, достаточно здорово, круто, я считаю. Вот, и так далее, ребята, то есть вы э, можете просчитать по любой абсолютно доходности здесь в личном кабинете. Допустим, просчитать на, на доходность там, в 1101 долю, допустим, 1101 долю, к примеру, давайте просчитаем, сколько это у нас будет. Вы, к примеру, взяли, проинвестировали и купили 1101 долю по цене 8,2 евро за одну долю. Мы просчитываем это все дело умножаем на 8 и 2 умножаем на 8 и 2 получаем допустим мы проинвестировали 8200 евро соответственно доходность здесь тоже очень существенно видите да показатели какие ежемесячные ежегодный но это при условии Этих всех показателей. Они могут быть меньше, они могут быть больше. Средний чек тоже по ситуации будем смотреть и так далее. Это помимо вашей капитализации доли. То есть у вас еще есть капитализация доли, которая растет в стоимости. Которая постоянно растет в стоимости. Это тоже увеличивает вашу ценность, ваших активов, ребята. Вот. Поскольку акции различных таких компаний, как Alibaba, Amazon, выросли в тысячи процентов с момента их зарождения. И здесь достаточно перспективный бизнес, который тоже имеет большие шансы на прогноз стоимости, высокой стоимости доли, ребята. Такие дела. Вот, я... Думаю, что по калькулятору доходности вам здесь понятно. Поэтому давайте приступим к конкретной инструкции, как регистрироваться и инвестировать. Я вам покажу более подробно. Так, друзья, давайте сейчас на самом интересном, как регистрироваться, как здесь устроен личный кабинет и наглядно покажу, где здесь можно проинвестировать в личном кабинете. По данным видео будет ссылка на данный сайт, на данную компанию, переходим, моя ссылочка, да, там будет в этом, под этим видео, переходим и заполняем форму для регистрации. Указываем имя, фамилию, почту, телефон, факс не обязательно, я не указывал. Адрес указывайте, улицу, дом, квартиру и так далее, да. дальше указывайте город. Дальше там индекс по желанию, дальше страну указываем, регион указываем, дальше указываем пароль и придумываем, подтверждаем пароль. Вот, повторяем пароль. Вот, дальше просто нажимаем, выбираем, нужна ли вам рассылка вот, новостей. Дальше соглашаемся с условиями и нажимаем продолжить. Дальше вам на почту на почту придет письмо с ссылкой по подтверждением данного аккаунта. Обязательно переходим по данной ссылочке. Если вдруг получится так, что не будет ссылки, ой, письма не будет в письме, ой, в почте, да, то переходим в папку спам. Вот переходим по данной ссылке в письме и далее входим уже в свой личный кабинет через раздел через раздел мои покупки авторизация все как только вы вошли в кабинет дальше как здесь устроен личный кабинет то есть в разделе личный кабинет вы видите следующие пункты моя учетная запись то есть вы можете изменить пароль изменить адрес и так далее, изменить контактную информацию. Дальше мои заказы, то есть мои покупки, дивиденды, файлы для скачивания, запросы на возврат, история транзакций, периодические платежи, подписка на новости, можно как согласиться, так и отказаться. Дальше ваш реферальный код, партнеры ваши и так далее, маркетинг-план. вот. Смотрите по документам, разделе «Документы». Вы можете найти договор, лицензию, публичную оферту в PDF. Дальше в разделе Контакты вы видите местонахождение офиса, да, главного офиса компании TorMarket Group. Дальше в разделе Новости. Техподдержка активна постоянно. Здорово. Дальше смотрите, миссию можете посмотреть, франчайзинг и так далее. То есть вам необходимо что? Вам необходимо зайти в раздел «Инвестиции». В разделе «Инвестиции» вы можете посмотреть следующие моменты. В «Калькулятор доходности» вы можете там скачать именно эту таблицу, о которой я вам говорил до этого. Да, вы можете скачать ее в Excel. Посмотреть доли Market сколько сейчас на момент записи видео, сколько стоит доля. Вот, здесь, собственно, и осуществляется покупка. Допустим, сейчас на момент записи видео 9,7 евро. К примеру, вы хотели, приняли решение, количество там купить, я не знаю. Ну, допустим, 500 долей. К примеру. Дальше нажимаете галочку в корзину. Дальше пере... ну, заходите в раздел акции ⁇ Моя корзина ⁇ Дальше нажимаете оформить заказ. Дальше нажимаете способ оплаты. Либо тут есть два способа оплаты: либо перевод на расчетный счет получаете здесь реквизиты, либо оплачиваете наличными представителю Хайперку. Я оплачивал наличкой, ребята. Вот. То есть давайте по каждому из вариантов сейчас пробежимся. Допустим, первый вариант нажимаете продолжить, чтобы получить реквизиты, да? так, для оплаты необходимо перевести сумму на выбранный кошелек, комментарий, переводу указать номер заказа. То есть здесь вот реквизиты, ссылка для оплаты банковской карты MasterCard, maestra, Visa или с кошелька, с кошелька Яндекс Деньги. То есть тут есть, грубо говоря, четыре варианта оплаты: MasterCard, Visa, maestra, Яндекс Деньги. Вот, поэтому по этой ссылочке переходите и совершайте платеж. Вот, дальше как только вы перешли по этой ссылке, дальше вы указываете сумму и уже дальше можете сделать перевод денежных средств либо через либо через Яндекс Деньги, либо через привязанную карту, либо через банковские карты. Если у вас возникнут у вопросы, вы можете мне написать личку, я вам помогу с этим вопросом, если у вас что-то не получается. Оплата наличкой, к примеру, да? Нажимаете «Продолжить», к примеру, второй вариант. Оплата на наличным представителем. Ваш заказ не будет обработан, пока мы не получим оплату. Так, дальше мы нажимаем «Подтверждение заказа». Так, ваш заказ принят. История заказа находится в личном кабинете. Для просмотра истории перейдите по истории заказа если у вас возникли вопросы пожалуйста свяжитесь с нами далее ваш заказ будет принят в обработку то есть историю личного каб... личного заказа можно смотреть в личном кабинете вот раздел история заказов то есть раздел история заказов обязательно после того как вы оформили заказ нужно связаться с техподдержкой для получения реквизитов дальше с вами свяжется менеджер менеджер вот и предоставит вам реквизиты для оплаты именно так я и пополнял ребята именно так я и выполнял то есть там в течение одного нескольких дней ваша заявка начисляется к вам на личный кабинет вот видите я инвестировал вот Видите, да, я инвестировал. Покупка долей 250 евро. 50 долей я купил. Вот, то есть такие дела. Ваш заказ оформит после оплаты и все. И на этом все. Дальше просто следить за развитием стартапа, компании. пишите Напишите мне в личку, я вам предоставлю различные ресурсы, где различные чаты, где можно следить за информацией развития данной компании. И вообще, в целом, обращайтесь, объясню какие-то нюансы, если что-то непонятно. До скорой встреч, ребята, на канале. Увидимся в скором будущем. Всем пока.